Всем привет дорогие друзья, с вами был Кчен. мы продолжаем проходить игру под названием Five Nights от Freddy's Security Breach. В прошлой серии мы спасали Фредди из лаборатории, потому что там эксперименты какие-то над ним проводили. Но оказалось, что безопаснее, так скажем, ничего плохого с Фредди не сталось, наоборот, мы его улучшили, даже какой-то навык развили. О, да, да, поздоровайся с зрителями, да. В этой серии мы будем идти, наверное, к Монти в гости. Вроде бы надо зайти к нему, там что-то билет взять, Ну там короче, на картах... Сейчас посмотрим. По заданию там вроде вот так. Вот, вот так адреналинчик, какой-то мусорология. Э, узнать, как вывести Монти из эксплуатации. Мы, хот... мы, короче, будем в этой серии, наверное, или в следующей, его э, выводить из себя. Ну, в принципе, я это умею делать. Это несложно. Потом билет. Ну, все. Все садитесь поудобнее. Всем желаю приятного просмотра. И мы начнем. Сохранялка уже есть. А, вот подзарядиться надо бы. А то у него, смотрю уже половина. Как быстро он разряжается. Охренеть. Мы вот его тут оставим. Вот он с нами не пойдет. Потому что это очень опасно. Если он раз зарядится, он меня сожрет просто. Он какой-то ненормальный. А мне все равно тут, туда идти, так-то не, не получится, не получится. Фредди остается здесь. <клево> ну, или он упадет сам в свою комнату, в принципе, он умеет. Так, приседаем, пошли. Все. Фредди, ты тут оставайся, я пошел. Ни пуха, ни пера, короче. А, сохраняться. Да я не вижу смысл. Тут недалеко причем. Зачем мне сохраняться каждую секунду? Не, я не буду. Не вижу смысла вообще сохраняться. Зачем? Я сохранюсь прямо там, где уже реально что-то мне может при, при, какую-то беду создать. А так тут, в принципе, все нормально. Тут не предвещает никакой беды, все нормально. Просто обычная заброшка. И что? Как то я на этих заброшках не лазил ну, в детстве. А, конечно. Давай открывай. Так, опять не прогружено. Ну, хотя бы посмотрю, где они ездят. Ну, не по одному маршруту ездят, смотри. А, прогрузилась, нормально. Нам к Монти, да, я так понял? Сразу. Надо было сохраниться все таки Потому что к Монти сразу идти, это опасно. Может, возле него там сохранялка будет, посмотрим. Но я думаю, что там она должна быть, потому что она ну, в смысле... Вот везде опасно может быть. Даже вот здесь прибежит Чика, например, или робот не сожрет, поймает и все и отведет к родителям, которых у меня нету, кстати. Пацан, вот видишь, Рокси. Ага, конечно. Опасно вообще все. Это это что такое? Мне ж не сюда, мне ж туда вроде надо. Да, сюда. Так, что тут у нас? Сохранялка есть? Смотрим, где сохранялка. Охренительно нас здорово, конечно. Но мне сюда, наверное. Да, здорово. Мне сюда надо пройти. Да, да, да, здорово. Давай, потанцуй. Да, да, да, да, -да я пошел. Ты танцуй дальше, я пошел. А, все один только. А вас приветствуют гольф Монти Катара, аттракцион, где ждет ураганная победа с первого удара. Ладно. Найди комнату охраны в дальнейшем коридоре. Фотографировать с на территории Гольфа-Монти запрещено. И здесь часто конфискуют фосткамеры. В основном потому, что они продаются только на территории Гольфа-Монти. Очень хитрый маркентный план. А, ну ты что хотел, Фредди? А у меня ее нет, у меня ничего не будет. Мне повезло. Наверное, я ее здесь получу, скорее всего. Либо по лицу получу, либо вот эту камеру. Ну посмотрим. Надеюсь, я камеру хочу получить, а не по лицу. Зачем мне она надо? А то мне еще она пригодится. Так, с этой. Окей. Ну тут же Монти, я так понял, нету еще. Ну ладно, сохраниться все-таки нужно. Хоть и Монти тут нету вроде бы. Монти потом будет, уже после того, как мы этот билет или что там камеру возьмем, что-то возьмем, тогда уже Монти появится. Пока еще рановато. Вот тут всякие подарки. Всякие фишечки. Ух ты, ёптить. Вот это да. Конечно, система такая, джунгли, блин, какие-то. Так, поехал. Ой-ой-ой, едь дальше. Бляха, вот падла. Вот падаль такая, а. А я сохранился, мне в принципе плевать. Но я уж хотел как-то проскользнуть и получилось. А по сути же Монти здесь нету. Да? Монти же нету. А че мне переживать? Зачем мне переживать? Я могу вылазить. А нет, переживать все-таки есть зачем. Все, мне жопа. Да откуда я знал, что он там есть? Я не знал. Я думал, ты появишься только после. А я появился сразу, падла такая. Наркоманская. Ну почему он сюда пришел? то Ну что за хрень? Ну ладно, зато я буду знать, что попадаться все таки роботом нельзя. все таки Монти здесь есть. Но я же не знал, что он именно в этом, вот тут будет. Я думал он в другой области находится. Ну хотя, в принципе, если написано Монти, то все понятно. Чтобы будет не Рокси, точно, будет Монти именно. Монтировочкой надо было по этому Монти бахнуть бы пару раз и вывел бы из плотации, выполнил задание, офигенно же. Но, но у меня ее нету ножа, мне не выдали. Вот Хэллоу было, а тут нету ни хрена уже. Только фонарик, который мне нафиг не сдался почти, я его редко использую. Я могу у этого робота отжать его и все. Смотри, как он... как его можно обмануть, он по кругу ездит. Смотри, это же нереально. Как мне пройти-то? А нет, получилось. Не, ну это тяжело! Ой-ой-ой, аккуратно. Давай ты едешь нахер отсюда. Поехал. А куда он поехал, я не понял. Куда он поехал? В смысле, ты ч? Куда-то поехал? Ну окей, едь отсюда нахрен. А, тут по кругу ездишь. Не, ну он, в принципе, слепой, на самом-то деле. Он в радиусе вот, где фонарик светит и все видит. А дальше он ни хрена не видит. Ух ты, ё! А где Монти сам, мне интересно? По-моему, Монти тут нету. А, нет, есть! Есть, по-моему, где-то там ходит. Но пока мне переживать нечем, пока я не словился. Так, а ну-ка, ты куда заедешь? Так, этот вроде очень близко, кстати, ко мне может подъехать. Но я могу его тоже обмануть. Так, давайте быстрее. Все, забежали. Красиво. Он туда не зайдет. Все, ему не положено. Быстрее, заряжай. Погнали. Нам куда-то надо пойти. В комнату управления, скорее всего, да? Так, он сюда светит, я не хочу сюда идти. О, да. Какая-то охрана уже рядом. Зайти в нее и попробую найти способ остановить Монти. Так его же нету здесь. чем мне его останавливать? Делать нечего. А ч я переживать? Монти где-то там ходит, шляется. Я не знаю, где он даже. Можно пока не переживать об этом. Не сюда? Вроде сюда, я не знаю. Попробуем. А, говоря я знаю, что ты тут. Возьми повышение допуска и беги отсюда. О, хана мне, да? Я так понял. О, да это не то. Эй, ты откройся. Так, что тут еще есть? Да тут куча всего, надо все брать и сваливать. Пропуск охраны. Это плохо. Блях, это очень плохо, надо сваливать. Монти сейчас припрет сюда. Сваливаем, сохраняйся, нет. That's да пофиг, уходи, уходи отсюда нахрен. Сейчас тебя Фре Фредди, блин, вместе с Монти придется жрет. Сваливай! Trouble, так, it's где он? Он сюда придет? А это это. Ага. Только учти, что вспышка не работает. В смысле не работает? Так нахрена она не надо? Она не работает, бесполезная вообще хрень. Так, а что делать-то? Подожди, а куда мне идти? А, чё, а куда идти-то, я не понял. Ой, блин, ты что делаешь-то? Испугал меня, падла. Летает нахрен. Ты что летаешь здесь, а? Закройся. Нет! Меня двери уже пугают. Все, надо сваливать отсюда. У меня... Чуваки, я, я... Нет, я не хочу через этот путь. идти. он плохой. Он очень плохой, я пойду через тот, который я пришел лучше. Там хотя бы я немножко знаю, тут все запутано как-то. Вот, даже светится. Это путь истины. Иначе мне сюда надо идти. Так, залетание не настолько разряжен. Только вот роботы эти могут меня немножко... А Ну-ка ты уехал? От плены. Всё, сваливаем сваливаем то да прыгай ты придурок так это а этот дебил куда ездит а он сюда ездит в смысле не надо дядя Да не пугай ты меня мне уже надоел и так уже все пугают пляха так есть отсюда Не-не-не-не-не, не имеешь права сюда заезжать. Нет, иди в жопу. Сейчас монте придет, нехана. А я все уже сделал, у меня выбраться только останется. Блин, вот этот дебил меня вечно бесит. Он вечно, он вечно все смотрит такой. Чистильщик ебаный. Все, сваливаем. Здесь уже охраны нет вроде. Быстрее сохраняемся, потому что я уже это не пройду, наверное. Мне кажется, это вообще уже нереально будет пройти. Но Монти, кстати, я не заметил. Я не знаю, может быть он пока не, не, прису... не переходит, не знаю, что ему тут пока не надо еще. Может он отдыхает, не знаю, в 4 утра. Надо спать еще. Не знаю, но скоро он проснется, уверен. Он пока отдыхает а... в джунглях. А потом он проснется, и мне жопа будет. Мне придется от него убегать вроде бы. Да, так-то это будет Очень тяжело, но это в следующей серии Скорее всего, сейчас нам надо будет Пойти наверх Хотя это уже получается, что нас ждет Нас ждет Это уже сейчас почти, что Ну может быть мы начнем, мы начнем сейчас А потом закончим Ну типа попробуем, хотя попытка будет Нам одна Попробуем, если не получится, то все, в следующей серии Потому что я Сильно серии затягивать Не хочу, мне не надо это так, нам на второй этаж надо, да, или на третий? Так, я уже забыл, вот через ворота давай Ага, а ты че стоишь, дядя? Дядя, ты че замер? Ладно, хрен с ним Пускай стоит Эээ, -э -э -э! в смысле закрыли, вы че охерели? В смысле, меня хотели замуровать, офигевшие вы чё? Мне ну, как бы на второй этаж ещё надо идти. А куда я пойду? не, не, не, нет нет хватит меня пугать уже. Сколько можно? Так, а где я? Чё? А чё я сюда пришел? Мне же надо дальше. Ну, у меня, кстати, камера вроде есть какая-то. У меня камера есть. В смысле, как ее взять? У меня камера есть, я не знаю, как ее использовать. На какую клавишу, я, я не помню. Но она вроде достается на какую-то клавишу. Блин, забыл. А, теперь. А где? Ну там дальше? Вроде да. Туда пошли. Да-да-да, она вроде дальше идет. Мне-не-не-не-нет. Не, не не не не надо мне осветить. Я слеп. Ну ты ч ⁇ Ладно, я сюда и пойду. Потому что этот придурок меня задолбал уже. А что, это тоже сюда едет? Не-не-не-не-не-не-не. Давай, дядя, осторожнее. Не едь сюда. Да-да-да, отпускай быстрее. Твои сейчас братаны меня убьют нахрен. Да-да. Все, я пошел. А добро пожаловать в тренировочный лабиринт, сжигайте калории во время еды, оформите абонемент прямо сейчас, получите крутые бонусы, скидки на пиццу начас, картофель фоны, фрик и печенье, за такой запах фитнеса всем по душе. Нет, спасибо, я без фитнеса обойдусь, я и так, стройный, нормальный. И мне тем более еще 6 лет, зачем мне этот фитнес его сосрался? Так, никуда. Хрен его знает, пошли дальше. А, Итак, лабиринт есть ведь канал, который ведет на мотики над гольфом Монти. Думаю, где-то поблизости находится монель управления. А, мне еще придется лабиринт сделать. Да вы чё, угорайте. Это ж бред. Или мне его пройти надо просто? Это сложно. Ты че? Я лабиринта вообще ненавижу. Да, вот тупик опять. Ой, тут тупик, везде тупик. Все, приехали. Не, лабиринты это не мое, я уже давно это понял. Так-то нет смысла мне наверное, это, наверное, проходить. Или это не сейчас надо проходить, а потом? Я не знаю. Нет, тут нет выхода. Смотри, он тут заперти. Нету выхода из этого. Я сейчас сам запутаюсь, не выйду потом никогда. Не-не-не, давайте ваш лабиринт нафиг пойдет. Я не, я не буду его выходить. Ты чё, я лабиринты вообще ненавижу. Не-не-не, давайте как-то в следующий раз, может быть. Мне эти лабиринты не по душе вообще. Может быть здесь? Почина. Но эти кнопки меняют лабиринты. Интересно, какая комбинация мне нужна. Я пока не в курсе. Но я сохранюсь на всякий случай. Я не знаю. Откуда я могу знать, какая комбинация там нужна? Блин, тут сложно на самом деле ну так допустим, что тут у нас stay in place, это не то а как посмотреть а, нажать на кнопку, подожди а можно эту фигню, нет диск вставить, что посмотреть я не понимаю, как их вообще использовать какая вот, гарантия работы Куда все подевались? У Лео была копия ключа для управления лабиринтом. Но я не видела его уже несколько часов. А, месяцев. <с> часов. Может этот жуткий бот знает, где можно найти ключ. Лео должен был обучить его работать с лабиринтом. Но вместо этого он заставил бота имитировать деятельность по театрам в детском саду. Нужно проверить его после планерки. А, так мне в детский сад надо идти. Пф, и что, пог погнали в детский сад что ли? Ну я не смогу это сделать. Ну, у меня просто нет вариантов. Все-таки надо детский сад идти, не получится, как я захотел, ничего. Это по сюжету надо. Ну и сейчас кнопку нажму и все. А, все, Фредди сам сказал, нет, нельзя. Согласно сообщение, один из ботов унес. Да я тебя, я и без тебя это все знаю, я, я уже заранее тебя это про все прочитал. Фредди, кого ты учишь же, блин? Я и так уже все это знаю. Так, он свалил вроде. Ну ладно, в принципе, мне как бы не сложно туда сбегать. Ну это далеко, но ну, это опять начало самое. Ну что за хрень? самое начало возвращайся опять, ну. Блин, ну, мне не нравится это все вообще. Нет. нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нафиг поехал. Чуть я не спалил, смотри. Где он? Сзади, он сзади, все нормально. Он сзади, все в порядке. Так, а... блин, это ж какой этаж вообще? А так это самое начало, так в смысле. Так мне самое начало надо идти. А, Все, я уже пришел в это место, детсад. Мы вообще неправильно шли, кстати. А, надо сохранить место, конечно, сохраняем. Пожалею, шел далеко. Ну запутался, уже, ну, потому что уже много времени прошло. Я туда давно не заходил. В другом месте со временем шастали. А сюда уже не заходили давненько, да. так то немножко позабыл уже. Главное тут просто дойти там и все. Потом уже разберемся на месте. А вот здесь, кстати, по-моему, луна была, да? Вот эта хрена тень была вся солнце. Блин, напомню, генераторы эти странные. Включался время. Здорово, пацаны, я свой. А... Блин, такая хрена тень была на самом деле. Вспомнил вообще, аж в дрожи бросает Как я мучился С этими генераторами, темно, нихрена Не видно вообще Блин, это просто ужас Хорошо, что это все кончилось Так, а Так, ладно, идем дальше, я не знаю, куда именно Нам надо идти Тут еще вниз идет, и путь А, это ну да, реально театр Все правильно, значит мы правильно пришли как поживаете? Ну такой, хреновенько. Мне вот сейчас еще разрядится Фредди, мне жопа точно будет. Мне надо срочно идти в заряжку, зарядял... заряжалку. Где заряжалка? Роботы еще эти дебильные. Все, я понял, вылазим. Ага, это типа Костюмерочная Какая-то игрушка А мне куда надо? Ёпта, как тут стрёмно-то, а А мне сюда разве? Есть, нету тут никого Тут никого нету и не было никогда Так, сохраняемся Потому что это очень важно. Но Фредди, кстати, там походу уже разрядился, наверное. Надо было их, наверное, сразу же открыть. Да, да, да. О, ключ управления, смотри, чтобы настроить лабиринт к вентиляции. Расскажите. Там да мне не интересно этого дебила слушать. Все, пошлите назад. Ну если мы доберемся, конечно, живыми. А Фредди что? А Фредди, по-моему, все. А что, все за мной идут? Эй, пацаны, не надо. Йоб ты. Не жопа? Все, приехали, походу. В смысле? Мне, походу жопа. Чуваки. Все, у меня жепа. Это Собаки. Собаки драные. Чтобы все сдохли. А я походу себя в тупик привел. Красавчик. Вообще. Малончик просто. А что я теперь сделаю? У меня жопа. Они все за мной идут. Ух, еле убегал, убежал от них. Капец, какие они жесткие-то. А Фредди там остался. Все, мне хана. Я же без Фредди не, не выберусь. Точно! Там же вроде эти роботы вечно. Я же, они вечно ездят. Вот я здесь, кстати, нахожусь. Ну вроде их нету. Вот реально я уже убежал от них. Подожди. А почему? Тут мало камер так. Так как я теперь пойму, они там где-то ходят Возле Фредди Нет, он не едет так раз угу. Надо знать меру просто Радиус Но он сюда не едет, он, вот вижу, вот эту границу не выезжает Так нам можно не, не переживать Я правильно иду вообще? Вроде да. Мне везде, каждый метр смотрит, Падлы такие, глазастые. И меня увидят, конечно же. Ну можно э, тайм... Ты э, не знаю, какой-то тайм-код найти, быстренько да, обойти и все. А, все, приехали. Жопень мне. Да иди ты нахрен, я спрятался в мусорке Я знаю, что ты здесь О, Монти пришел, круто Монтировочка все Попьет меня нормально Так, а где я? Подожди Че вообще камеры не работают ваша? Да я не собираюсь внутрь идти Я там уже был Я тебе говорю, надо сваливать направо Сейчас он как-нибудь проедет, так я быстренько вылезу и все, успею, промелькну. Все, по погнали. А куда погнали? Куда погнали? Тут же тоже роботы. Падлы. А кстати, если Симонти... или они увидят, все, мне хана. Все, я прошел этих роботов, роботов сраных что они нереально запарили не попался, вроде хорошо все ну, ну надо было все-таки Фредди немножко сэкономить это надо было все-таки его подзарядить тогда и немножко сэкономить заряд потому что я не усек то что он разрядится так быстро давай еще раз а нет, все нормально уже ну хрен его знает у меня уже привычка сразу заряжаться, когда у него низкий заряд. Даже когда я уже зарядился снова. Все, сохраняемся, там дойдем уже. Хотя можно было дойти, потом сохраниться. Но я не хочу опять все перепроходить, мне это не нравится вообще. Я вообще, по сути, должен был с Фредди прийти, пройти это все без проблем. Но нет, не получилось. Он, он, он, надо его все-таки прокачать на более выносливую вот, эту, зарядку более выносливую потому что она вообще как-то не не какающая, просто Че на лифте поедем а че фредди тоже ездить на лифте умеет давай нажимай ты нажимай ну в смысле, у тебя есть лапки нажми просто долбани нахрен со всей силы и все он сейчас ре реально разрядится опять не я в него залазить не буду пока мы не приедем приедем потом наверное залезем уже пойдем туда Потом уже в следующей серии там кнопочки себе понажимаем и пойдем уже к Монте там уничтожать его. Потом к Чику и все. И уже финал будет, скорее всего, наверное. Ну или там еще что-то будет, я не знаю. Ну по сути, по заданию надо панель управления, да. Чику из эксплуатации. Билет на вечеринку, чтобы попасть на теле. Фейзер Блэст. А я разве не попал на нее? В смысле, я вроде ее уже попал. Или то не тафи вечеринка? Да хрена, я не помню. Все, приехали? Окей, давай, поехали. Так. Наверх там... Ну я все, я уже... Я помню все. Окей, сейчас дойдем. Главное, чтобы он не разрядился. Ты ничтожество. Ну договори это Фредди, мне его не надо. Ой, блин, ты что делаешь, придурок? Бляха. Что ты у меня врезался, кстати, если... Не, я там еще дальше. Блин, капец, чего он у меня врезался-то? Ты че, бессмертный что ли? Куда ты у Фредди врезаешься? Смотри, какой он здоровый. Он тебя сейчас размолочит, блин. Офигеть! Взял врезался у Фредди, серьезно. Ну ты дебил, конечно. Так, не сюда направляю. Я направляюсь сюда. Кто-то направ... Кто направляется не туда, а я сюда направляюсь. Все, Сохраняемся. На... Сохраняемся. Фредди тут пускай подстоит. Окей. А что, у меня теперь есть? А, у меня, кстати, уже появилось это, да. Я, походу, карточку эту поставил. Победить Монти забрать его когти? Что? В смысле? Какие когти нахрен? Какие когти? Ты в курсе вообще, что он хочет от меня? Какие когти? Я не понял. монти победить надо. Нифига себе ты задачку мне подставил. А ты в курсе, какой он здоровый? Он здоровье, здоровее Фредди этого блин. Ладно, я сейчас, я сейчас сам пройду. Ладно, короче, давайте будем заканчивать, потому что я что-то не, не вдупляю, что делать? Как? как Фредди, это не Фредди, а к Монте подойти. Но ну, в следующей серии уже его победим. И это будет довольно тяжелая серия, наверное, потому что все-таки его победить не так легко. Он здоровый. Ну, хотя он тупой, ну, это, вот это его слабость. А мы умные, так-то все, мы его сможем победить. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд серию, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. Вы таким образом дадите мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео. Заходите, вступайте, спонсируйте, делитесь видео с друзьями, так конечно же. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, в следующих прохождениях и всем пока-пока.